разобраться во всем том что говорит тараскин рыжов и многие другие я имею в виду из тех кто понимает о чем идет речь в том числе вы уже многие начали в этом разбираться здесь надо понять первое что у нас есть навязанные нам несколько источников ну допустим библия тора коран и так далее то есть говорящая о монотеизме о том что бог один Сначала пришлось изучить эти, э, как сказать, вражеские материалы, чтобы понять многое. Ну, допустим, открываем книгу «Бытие» и читаем с первой строки. «Бог сотворил небо и землю». Больше ничего там не сказано, но из этих двух слов, из этих двух, скажем, основных ключевых слов «небо» и «земля» и порядка их местонахождения при порядке чтения, мы видим, что мы можем вывести, обладая знаниями как минимум школьными и институтскими, что здесь задан не только порядок сначала сфера шар, вселенная некая целостность коллектив, государство и так далее и только потом поставлена личность как земля как центр понимаете? Это первое надо понять. Порядок слов "небо и земля" определяет также движение центра стремительной то есть стремящиеся к центру. Отсюда возникает понятие притяжения и так далее и так далее. Но нету этих слов в этом тексте. Они исходят только из ваших знаний. И если нету этих знаний, вы не выведете вот того, о чем я сейчас говорю. Никак не выведете. Это то, что называется читать между слов, между строк и так далее. А дальше во второй главе строки четвертой написано, а в то же самое время, когда Бог почил, начинается деяние Господа. Он делает все с точностью, наоборот. Он сначала делает, создает. Он не творит, он создает. А что такое создает? Это слово, состоящее из нескольких частей. Где указано, что он дает? СО3 дает. Вы прочитаете это в этом слове, если вы такого не знаете? Нет. Я точно нет. <связь> вот, потому что вы никогда не смотрели на буквы, на языки, те, которыми вы пользуетесь, из разных систем. А попробуйте, подставьте, и вы увидите многое. <связь> Понимаете? Очень вот. Так вот, я сначала читал лекции вот на эти темы людям на протяжении больше 10 лет, 15 лет читал лекции. Поставил тысячи экспериментов, чтобы самого себя убедить, что мы что-то знаем, что-то можем, что-то понимаем и знаем, куда и как идти. Потому что надо было сначала разобраться, что они сделали негативного за все эти тысячелетия. Не одно, а несколько ведь все началось с создания иудейства. Весь мир пошел не туда, куда надо, и не так, как надо. Поэтому пришлось разобраться, где и что они, как они на Потом, как на во время развала Российской империи, как на Куролеселе при развале Советского Союза, где я был уже свидетелем сам, и так далее, и так далее. И только потом, в конце, мы дошли до понимания, что есть феникс заложенная вот э, некая э, программа, которую никто не понимает, не осознает, но она работает, она существует. И а она где спасает. Она? Где а, она? Вот секрет. Вот этого не буду а говорить. А вы знаете, где она? Я знаю. Я знаю, что это такое и как это работает. А, а у вас есть с ними... Вот признавайтесь, Валерий Семенович, по секрету, у вас есть с ними контакт? У меня контакт со всеми есть. Я да. со всеми контактирую. Ну вот, часто, вот, вот часто, вот сейчас я вам несколько таких вопросов, которые самое часто вот люди возмущают. Кто стоит за Тараскиным Рыжовым? Кто стоит? Какие силы? Отвечаю, Бог. Даже Обожаю, ходил, вас. А Обожаю. Вот вы знаете, не каждый может так смело сказать, потому что люди не понимают, что такое естественное право. Если соврешь, то тебе капец. Вопрос, вопрос в другом. Я еще раз говорю, я с этого начинал. Я в этом разбирался. Ведь а, в книге «Бытие», глава 1, строка 26-28, указано «Человек сотворен по образу и подобию Бога». Значит, если у него образ Бога, подобие Бога, то он есть Бог на автомате. Хотите вы того, не хотите, но это при условии, если вы им сотворены. Но у нас есть еще Господь, который оживлял прах. А как их различить? Покойников. Валерий Семенович, как их различить? Внешне вы никак не различите. То есть, скажем, если они оба будут стоять рядышком, и слова не скажут, и действий делать не будут, то вы их никак не различите. Они все человекоподобные, тот и другой. А вот если они начинают что-то делать то тут вы отличите. Так вот, на ваш вопрос Иисус Христос ответил не по словам, а по делам судите их. Вот. Вот, вот, вот, вот вам ответ. Дела, то есть да. не надо смотреть на слова, надо смотреть на дела, что они делают. Обратите да. внимание, что э, произошло при любом правителе до него, вот когда он садился на кресло правителя, и что после него, после того, как он отсидел свой срок в этом кресле, что в стране изменилось? Если улучшилось хороший правитель, допустим, пристали многие были недовольны, но страна процветала. Она стала не аграрной, а промышленной, научной, способной выйти в космос и так далее. А что произошло при Горбачеве? Она развалилась как промышленная, научная страна. Мы выполнили все программы Гитлера за время правления э, Горбачева, Ельцина и Путина. Мы им отправили все свои научные кадры со всеми их идеями, которые они здесь получили. Мы от, э, отправляем им ресурсы для того, чтобы они начали новую войну против нас. Чтобы они разработали новые технологии, против которых здесь оставшиеся не смогут сопротивляться. Ведь три, три проекта, то есть три программы реформы и э, сказать, завершения, она же э, Кольцо Сатурна, Гарвардского проекта, это же э, руководили наши правители, те, которые нами управляют. Ну вы себе представьте Гитлера, который ведет войну против собственного народа, вы себе такой представляете, нет? У меня в голове это не укладывается. Ну мы это видели, мы это видели, а сейчас мы, мы это открываем, все. Но мы все равно этого так и не понимаем. Мы Многие же считаем, вот придет не хороший царь, а царь какой не приходит, если он из вражеского клана, то он всегда приходит только с тем, чтобы побороть коренное население. Ведь обратите внимание, прочитав вот уголовный кодекс от А до Я, а я им, скажем так, балуюсь, развлекаюсь, изучаю с восьмого класса, с восьмого, а я с 57 года, 60 с лишним лет уже в общей сложности, 50 с лишним я занимаюсь вот этим вот уголовным кодексом, и я заметил, как он изменялся. Пространстве и времени в нашей стране, что оттуда удалялось, что туда добавлялось. Так вот, удалялись основные преступления против страны и против народа. Удалены оттуда, хотя они там были в 1960 году. При этом, чем ближе к перестройке, тем быстрее они удалялись. 88 до сих пор не удалена, но она не исполняется. Это фальсификация. И действия с иностранной валютой. Мы живем при иностранной валюте с фальсификатом, и все нормально, как в фильме Джельсамин в стране женцов». То есть фальсификатом оборачивать мы можем фальсификат, а оригинал нет. Вам не кажется это странным? А тогда взвесьте мне, пожалуйста, полкило чернил. Немного чернил? Пожалуйста. И, пожалуйста, вот этого немного. Немного ластика. Ага. Пожалуйста. Что это такое? Это же монета. Настоящая. Вот и хорошо. Как бы не так. Я говорю вам, что эта монета настоящая. Я не могу ее принять. Еще скажите спасибо, что я не вышла на улицу и не позвала полицейских. Вы знаете, что бывает тем, кто пускает в вход настоящие деньги. Но я же все-таки... Тюрьма. Тюрьма. Но я же... Не кричите на меня, я не глухая. Идите и принесите фальшивую монету. Ну, мы живем, да, в перевернутом мире, и я считаю, что... Вам не кажется, что вот все вот эти вот, как сказать, те, кто нами правят, они из всех материалов, которые есть в сказках, еще где-то, весь негатив тащут в нашу реальную жизнь? Сказка Чиполина, налоги на дождь, пожалуйста, в Саратове уже ввели, как эксперимент для того, чтобы ввести их в стране, и так далее, и тому подобное. И много чего вводится именно так. Полицейское государство, американцы прописали, мы его сейчас внедряем, камеры теперь ставят. У нас даже в парковой зоне на каждом перекрестке парка стоит уже столб, на нем стоят, устанавливают камеры, чтобы видеть, а вы пошли влево либо вправо. Они и уже и отыгр... и отыграли и в этом вариант... ничего такого. угона машин. Как их гонять по Москве, в какой угол загонять, где его и как поймать, что он может сделать нестандартно. Все это отработано уже, давно отработано. У нас выстраивается абсолютная полицейская власть, где мы просто как бараны. Нам нужно, чтобы мы были в этом отсеке, нас сюда загонят. За одну шоу, в другом перегонят другой. И пандемия, это показала, что все то же самое происходит во всем мире. И мы этому подчиняемся именно как бараны, как не думающие люди. Мы как люди не, от, не соответствуем. Вы спросили, как их отличить одного от другого. Все очень просто. Зайдите на сайт Википедия. Там есть такое понятие, как человеческие качества, человеческие чувства, человеческие желания. Но они есть позитивные, есть негативные. Если они позитивные, они человеческие. Если они негативные, то они недочеловеческие. Значит, это не может быть человеком. С другой стороны, Библия заявляет о том, что Бог сотворил человека, сотворил его, мужчину и женщину, сотворил их. Поэтому человеком является только мужчина и женщина. А это значит, что они должны быть в законном браке тогда они человек. По отдельности они и обладают понятием пол. Пол человека. Валерий Семенович, а можно да. я спрошу? Конечно. Вот смотрите, сейчас все борются, все со всеми борются. Одни с Ирефьей, другие с мировым правительством, третьи с олигархами, четвертые с Путиным, пятые еще что-то. Но я думаю, что это все поверхность. На самом деле, вы можете сказать, вот ваши знания тут нужны. Кем все-таки захвачено сейчас Земля. На самом деле. Вашим где безумным. мы вообще воюем сейчас? Отвечаю собственным безумием. Подробнее. Чего подробнее? Подробнее отвечаю. Я в свое время читал лекцию, где пояснял, что мы, даже будучи родственниками от одной матери и одного отца, двойняшками даже, мы являемся чужестранцами друг другу. Почему? Только потому, что у нас с вами разные восприятия, скорость восприятия разная, количество восприятия разное. Соответственно, если вы воспринимаете пять букв, а я 25 букв за один такт чтения, то как мы с вами можем понимать друг друга? Я-то вас могу. Точно так же, как есть такие понятия, как э, старорусская э, праворуки, леворуки и обруч еще есть такое понятие. То есть обои руки. Что можно перевести так же, как левополушарный, правополушарный, обоеполушарный. О. Потому что левой стороной у нас управляет правое полушарие, а правой стороной тела управляет левое полушарие. Соответственно, мы разные друг к другу. У нас энергии по-другому работают, так же, как у мужчин и женщин. В разных направлениях. Понимаете? Центр управления разные И так далее. Много чего разного. Так вот, вопрос в том, что пока у нас есть вот эта разница, и чем она больше тем больше мы иностранцы по отношению друг к друг другу. Тем сложнее нам понять, и чем меньше вы знаете, тем больше вы амбиционируете. Есть такой комплекс неполноценностей, особенно у тех, кто малорослый, малообразованный и так далее, и так далее. Они хотят соответствовать всем остальным, а поэтому у них это проявляется в агрессии. Они не уступают, они идут в бой. И женщины-коротышки идут в бой тут же, как только ты ее назовешь не так. Потому что она же такая женщина, она ничем не отличается. Понимаете, она женщина и просто и ничего больше. Да, ростом не удалось, но это не значит ничего. В принципе, для вас, но вы к ней уже относитесь по-другому. А, соответственно, она и к вам также относится теперь по-другому. Не как нормальному человеку, а тот, который вот о себе что-то слишком много думает. И так далее. Значит, соответственно, здесь получается, что э, чем меньше мы знаем, тем больше мы говорим, что мы более значимы. Мы там боги, мы там еще кто-то. Поэтому кто, если вот впрямую сразу говорит, что он бог, не умея сложить двух-трех цифр и решить задачку, которая нарисована на картине, где решают дети то он далеко таковым не является. Но он будет заявлять всегда так. Он будет амбиционировать и так далее. Для того, чтобы решить вот нашу задачу, мы должны все э, соединить обратно. Потому что э, в главе 11 э, Господь э, свидетельствует, как Он сам разрушил Вавилон. а Если почитаете на ложке два текста, книги бытие в одиннадцатой главе синодальный и церковнославянский перевод то на месте слова вавилон церковнославянском написано слово смешение то есть он смешал перемешал а вы попробуйте вот дрель засуньте в какую-нибудь краску жидкость что происходит она оттуда вылетает возьмите два ведра с водой в руки раскрутитесь и они у вас улетают, вы их не сможете удержать. То же самое сделал он. То есть он разрушил целостность, поделив ее на частности. Соответственно, каждого отправил на свою территорию, выделив им по территории, разделив их на 700, там с лишним 722 участка на земле, вот, назначив своих полномочных. Вот. И люди теперь владеют там своим языком, для них специально созданным. Поэтому, если мы хотим дружбы, мира, любви, гармонии и всего остального, то мы должны все это собрать в кучку. А как, нам не дают? Да кто вам чего-то не дает? Вы сами не берете и не делаете. Потому что вы же ждете, пока будет подсказка. А когда подскажешь, вы ждете, а когда за вас это сделают. Понимаете, я в это упираюсь. Ты не подскажи только, как сделать. Ты пойди и сделай за меня вот в суде, там еще где-то. Понимаете? И так оно во всем. И пока вы за него не сделаете, он даже пальцем не пошевелит. А если не сделать, так он еще обидится на вас, что вы не захотели ему помогать, да еще и бесплатно он должен, вы должны для него это сделать. Не, потратить ну, свое подъезд, время, почему то вам не те люди встречаются, нет. У, Т -т -т -т -т. Нас, у нас другие совершенно наши... Еще собрали. раз говорю, я видел, они сначала притворяются такими, как у вас все. Мы готовы, мы на все готовы, но до первого шага. Как надо сделать первый шаг, их уже нету. Бумагу написать не могут, там... Куда-то сходить не могут, вы им полностью все разжуйте, распишите. А если вы ошиблись, то он придет и скажет, а вы мне не сказали вот это, а там потребовали. То есть мозги не работают творчески. Понимаете, мы должны потому встать на позицию... Гнетены, потому что люди угнетены сейчас. Люди очень... Не надо сказки рассказывать, вот никто ничем не угнетен. Почему-то как воровать мы все умеем, как загадки разгадывать умеем. А вот как решать практические задачи со своей жизнью не умеем. Соседа даже можем защитить. Собаку можем защитить. Мы можем броситься под автомобиль, его перевернуть. Понимаете, но себя защитить перед собственным начальником не можем. Многие сейчас, очень многие сейчас люди действуют. Я вот с вами вот тут вот не согласна. Люди действуют, добиваются результатов. А то, каких... им потребовалось, чтобы действовать? А? Сколько им потребуется, Чтобы действовать Ну вот, ну вот да а, много Вот Вы 10 а, лет вот об этом говорите стоп, И стоп, вас стоп, за это стоп, еще и ругали Вы с чего начали нашу беседу Вы начали с того что вы 5 лет отслеживали а, Непосредственно Наши действия да. Я всем своим сотрудникам объясняю Любой человек который впервые С вами встретился На все ваши слова среагирует Минимум через 3 года три это пустота вы в пустоту работаете три года он только через три года убедит сам себя что вы правы но это не значит что нужно действовать за вами он еще несколько лет будет потом отслеживать а как же вы делаете что почему у вас есть результат а у него нету а да. потому что вы собираете коллектив и не разрушаете его. А он не собирает коллектив. А если собирается этот коллектив, он сам его разваливает. Как же он же теперь не лидер будет, если кто-то придет умнее. А все только по одному. У меня принцип, который я использую. Что я должен быть самым глупым элементом в этой системе. Самым менее знающим, чем все остальные. Каждый должен знать больше, чем я. И поэтому я всем даю знания, такие, что мама не горюй. Ну, у вас такие знания, правильно вы говорите, люди через сколько лет только начинают понимать. И я тоже. Сначала шок был, пот... ну, и так и были, и так и были. Сначала шок, потом думаю, ой, какая-то секта, ой-ой-ой, свят-свят-свят, нет-нет-нет. А, потом, да, это... а Все потом только потому, что у вас знаний недостаточно. Да. Вот, и поэтому я и стою на позиции, что сначала нужно дать знаний, а потом их спрашивать. А если у вас их нету, с вами же бесполезно говорить. Вы же спорить начинаете, еще ничего не потратив, нисколько времени. Я 30 лет потратил, Тараскин э, там 12 лет потратил, вы потратили 5 лет. Видите, разница какая? Соответственно, сколько вы потратили, столько вы и знаете. Вопрос, сколько за это время вы на какие сферы обращали внимание? На себя, на свой дом. Что есть ваш дом? Вот у меня мой дом, это моя вселенная от микро до мира. Ой, а не, не, не, нет, нет, во, во, нет. Во, во, во, во. Вот она, вот она первая реакция правильная. Но вы боитесь посмотреть на свой дом с таких масштабов, с их разницы, а я не боюсь. То же самое вы не можете посмотреть на себя, как на фотон, и как на вот всю Вселенную целиком. Это тоже вы, состоящие из этих фотонов. Ну это очень далеко, ну давайте поэтапно разбираться. Вот, Зачем... вот, вот, да нету этого далеко, оно все, и здесь, и сразу, одновременно, нет никаких этапов. Этапы в школе закончились. Понимаете? В школе надо было это все изучать, а вы же не изучали, а я и уже изучал даже это в школе. Ну Валерий Семенович, смотрите. Ну, ну, нельзя, понимаете, есть десятиклассники, одиннадцатиклассники, есть первоклассники. Вы Но хотите, вы же не сразу понимали то, что понимаете вы. Еще, еще раз говорю, я всему этому учился. Но я учился нет, в свое нет, время, нет. когда мне это давали. Хорошо, мне повезло, я считаю, что я эти вещи начал изучать с восьмого класса. А вы начали вот в этом своем возрасте. Понимаете, вот только в чем между нами разница. Потому что я этому посвятил всю свою жизнь. 24 часа в сутки без выходных, проходных, отпусков и так далее. И 30 лет в этом режиме. Люди не могут все и сразу понять. Ну, конечно, не могут. Я тоже могу не, не мочь, если я сейчас начну в отпуска ездить, отдыхать. Вот Мне сейчас надо ехать на кладбище, там э, наводить порядок. Раньше времени не было, вот машина даже пришла. А мы с вами сидим беседуем еще. Мы, значит, не должны мое. поговорить вот о чем. Да, да вы что, вы что? Вы, вы что-то вот говорите, понимаете, люди не могут так... Давайте спуститесь с небес на землю. Раз, я всегда на земле, это вы где-то витаете. Нет, Смотрите. а мы маленькие, мы маленькие, понимаете? Мы да еще... нету понятия маленькие, еще вы раз, дайте свой дом на окраину села, иначе всегда там и будете жить. Нет, ну многие Смотрите, люди... Вот э, я вам расскажу по тому документу, который мне от вас передали, касательно да. офицеров. Э, вопрос же надо рассматривать со всех сторон. Вот, вот об этом мы должны поговорить вот. конкретно. Смотрите, первое, у нас развалили армию, распустили, значит, ущерб нан нанесен всей стране. Вся страна не может сопротивляться. Значит, потерян баланс всей страны на автомате. Благодаря чему? Благодаря тому, что офицеры не исполнили своего, э, свои клятвы, своего воинского долга и так далее. Да, они пострадали, то что их незаконно Нет, уволили. Я не согласна, смотрите. Стоп, стоп, стоп. Какие стоп. офицеры, какие офицеры? Давайте Я... мы не мы... будем пока в недо... разбираться честный, порядочный, ни один из них не встал на защиту. А, а чего защищать? Мы не поняли даже, что произошло. Мы даже не поняли, что произошло. Нам 30 лет не хватило понять. Вот только сейчас понимаем. Ребята, 30 лет не хватило понять, что у вас отобрали страну. Некоторые до сих пор не поняли, до сих пор не поняли. Да я понимаю, некоторым специально не хочется это понимать, потому что у них уголовная ответственность наступает. Не, вот, вот это отдельная категория, да. Нет, это не отдельная, отдельная это у всех. Категория. Это у всех без исключения, потому что 62-ю и 63-ю статью Конституции СССР от седьмого года никто из них не исполнил если бы исполнили мы их знали бы а мы их никого не знаем те которые были либо предали и перешли в стан врага либо застрелились не застрелив при этом врага ни одного оставив нетронутыми э, недостреленные патроны я понимаю застрелиться последним это понятно вот но когда стреляешься первым патроном и не убиваешь ни одного врага, это предательство. Понимаете, вот о чем идет речь. Нет, я тут вот... Поэтому вами... еще раз говорю, я готов рассматривать эти вопросы, я их сам предложил. В свое да. Время. Вот, но для того, чтобы это решить, нам нужно поступить точно, как указано в фильме, человек судился с Богом. Потому что там дело возглавил международный юрист, сам пострадавший. Помогала ему журналистка профессиональная, доступная к средствам массовой информации и знающая многих из них. Которая ему помогла собрать команду, которая будет обрабатывать материалы, потому что выиграть это в одиночку невозможно. И это показали суды в Америке, когда американские солдаты пострадали от газа «Оранж», который они применяли во Вьетнаме против вьетнамских солдат, никто из них выиграть не мог, пока дела шли в одиночку. Как только собрали общее коллективное дело, они выиграли его у Министерства обороны. Здесь тоже самое. Контактно. Вот этим я и занимаюсь. Вот, Мы... соответственно, сначала создается команда. Обучается а вот, команда, что делать? Да? нас учили лично вы, нас учили лично да. вы. Вот я сейчас процити, процитирую вас. Надо мыслить нестандартно. И вот я вам сейчас да. говорю, как нестандартно подойти к этой ситуации. Сначала людей организовать, э -э -э, Валерий Семенович, и вот эти люди уже сами проявлять будут инициативу, и там, этот самый, там уже найдутся и юристы, и аферисты, и адвентисты, кого хотите и тогда коллективно тут есть еще другое понимаете в данном случае там действующих государство было нормально честно функционирующее у нас с вами разрушен аппарат управления государства а тот который есть работает с точностью до наоборот поэтому Правильно. нам вот, с поэтому вами решается первое, еще должны... одна задача еще вашими словами буду говорить нестандартно в процессе этой работы, во-первых, люди воодушевились очень сильно, во-вторых, создается команда, в-третьих, люди объединяются единой целью, и в-четвертых, самое главное, люди структурируются в, в, государство, в государственные уже органы. Это и очень, очень важно. Они долго структурируются. Нет, мы нет, очень это сильно еще отстаём. не делали. Вот это надо было делать раньше, Ну, Ерефия не заявляла себя этим ну, правоприемником, а сейчас... Люди до такой степени поняли, ну, те, которые поняли, что происходит, люди сейчас готовы к тому, чтобы действительно вот, взять и отблагодарить их за все хорошее. Вот а когда это произойдет. Когда? Вот когда большая часть населения окажется в тюрьмах 250, которые построила Российская Федерация для граждан... Вот тогда, когда они уже там будут находиться в безвыходном состоянии, вот тогда они будут точно готовы на все, что хотите. И то найдутся предатели. Ну, тут уже, знаете, на, лучше не доводить до этого. Людям нужен нужен отец. Отец, понимаете? Ну, сейчас народ такой, ну, ты ничего не сделаешь, понимаете? Им нужен отец, который строгий, умный, мудрый, который защитит, который поддержит, который направит, понимаете? Вот ваша должность. Вот все, что вы перечислили, кроме наказания, делает Тараскин, но все борются против него. Он говорит о наказании, но вы еще не наказывает. В последнее время, нет, вы чувствуете последнее время, как изменилось отношение к вам? Я вижу, вижу, вижу, слышу. Вот, о. поэтому нет, надо, я уже говорила Сергеевич Вячеславовичу, вы понимаете, вы говорите о таких вот, таких э -э вещах, что люди, ну просто, ну не могут сразу все понять, ну, ну понимаете? Ну, почему поним... не могут? В церковь входят, понимают, что просто такое не Бог. Не никто, уже никто не ходит туда, уже а все ладно. Я вам могу сказать, одна треть ходит. И ну, даже а... молодежь ходит. Да, ну это совершенно вообще больные люди уже. Ну уже больные. С чего, с чего вы решили, что они больные люди? Ну что а они не видят, что они там делают в этой церкви? Ну вопрос, а кто-то вдается, а кто-то просто верит. Ну кто-то верит, но это вот, уже... Как... Я спрашивал многих верующих, я говорю, вы Библию читали? Нет. Вот когда к нам ходят по домам, разносят эту Библию, и бесплатно ее даже раздают. Если они без детей, я просто закрываю дверь. Если с детьми, то мне жалко детей. Я начинаю с ними беседовать и показываю этому ребенку, что тот, с кем ты со взрослым пришла, он не знает этой Библии, он не знает то, что там написано. Он не Наши знает, что там разные, вопросы. у нас разные люди. Но да. мы должны ориентироваться на тех людей, которые уже ну все поняли, уже все поняли. Но сейчас нужны Действия для того, чтобы люди организовались. Вы же видите, не от, дают нам отвечаю, собраться, не дают от, отвечаю, отвечаю. Здесь основная проблема в том, что те, кто что-то умеют, они никуда не хотят и никуда не, не идут. А, а я вот, вам говорю: хотят, они ничего не могут. Я, я хочу опровергнуть это ваше утверждение. Не сможете. Реальным делом, опровергну От, это ваше... Отвечаю, 10 лет нашей деятельности с Тараскиным показали. Приходят люди, не владеющие даже компьютером. Такие тоже есть. С большим удовольствием работают честно, откровенно, порядочно, пытаются все познать и так далее. И мы им в этом помогаем. Но есть люди, которые с, мы встречались с большими погонами, генеральскими, генерал полковники и так далее, ученые, доктора наук, профессора и так далее. Как только до дела доходят, они в кусты. Вот сейчас, когда уже все понюхали вот этот э, концлагерь, чипизацию, вакцинацию, когда уже все уже по понюхали, и уже никаких иллюзий. У людей раньше были иллюзии где-то отсидеться в кустах, где-то переждать, где-то перетерпеть, где-то пристроиться. Сейчас уже понятно, что нигде, никто нигде не пристроится, никто нигде не отсидится. И сейчас люди ищут возможность действительно изменить эту ситуацию. И я считаю, это мое мнение, Страшно, я уже... Измените ситуацию. Вот сейчас Хабаровск уже встал. Еще ряд городов там тоже встали. Вопрос, почему в других городах не встают? А я вам отвечаю: они готовы еще, морально не готовы. Они готовы на словах. Понимаете, есть разница между словом могу и хочу и чувством выраженным могу и хочу и делаю. Вы пессимист. Вот вы пессимист. Я Знаете, не я пессимист. вам скажу, почему люди. Я а может быть, я... люди не видят, что это искренне. Я, например,. Не верю, что это как-то люди... Ну, может быть, порывы какие-то есть у людей, но там и, и, идет какой-то режиссура. Там началась операция преемник, по по-моему. Сейчас вот этого фургала готовят на место Путина. Мне это кажется... Это понятно. Так. Это понятно, что там, там идет своя игра. Все они знают и видят это все. Вопрос, если да? они знают, тогда почему -то других действий никто ничего никуда не предлагает и не делает? Вот почему все ведутся вот на предложение аферистов? Валерий Семенович, я предлагаю. Вот я предлагаю простой, простой, вот простая схема. Вот каждый человек, который, вот чтобы ни с кем не ссориться, ни с кем не спорить, ничего. Значит, Орех я назвала себя правоприемником. Давайте начнем с их обязанностей. Вот СССР задолжал там людям по зарплату, Вот пускай она для начала выплатит. И вот я прошу нам помочь людям помочь. Для того, чтобы это оформить там как положено, вот тут с вашими знаниями никто спорить не будет. Значит, отвечу на И рус... дружненько, дружненько. А банкотинг... Я против, я против. Есть такое высказывание в русском языке: простота хуже воровства. Так. Знаете такое? Ну, в, че в чем она заключается? А в том, что э, большая часть населения, не потратив ни минуты своей жизни на разбирательство в данном вопросе, она будет считать, у меня зарплата была там 240 рублей, и вы мне заплатите эти 240 рублей. Хоть через сто лет, но заплатите эти 240 рублей. А мы считаем по-другому. Мы считаем, что эти 240, которые нам вовремя не выплатили, их взяли в кредит. Тот, кто нам не выплатил. Соответственно, кредитная ставка Центрального банка, инфляционный процесс, плюс за каждый год обороты, количество оборотов, которые печатает Центральный банк, и так далее, и тому подобное. Вот тогда собирается полная сумма. Только то, что должны человеку. Но есть еще другая сторона, государство. Оно тоже недополучило, у него тоже отняли, ему тоже положено вернуть. Все, что этот человек не додал, не сделал, только когда он работал. А теперь давайте прикинем, какой оборот получает государство в течение года и сколько времени потратил человек, сколько он за это получил. И мы высчитаем, сколько имеет доход государства от этой деятельности. Вот Сталин... По-честному говорил и рассказывал, что работать надо в неделю, три дня, и всего по два часа, и тогда вы себя купили. Но есть государство, у него есть цели, а эти цели не самого государства, а всего этого человечества вместе взятого. И вот это идет туда, поэтому строились дома отдыха, больницы, спорткомплексы, военные заводы защищать страну и так далее и тому подобное. А мы этого всего лишились. У нас 50% промышленности физически уничтожила Российская Федерация. Физически это значит, что она должна сначала построить это. Она это делала не сама, а с подачи стран НАТО. Значит они соучастники, значит они должны войти в соответчики.